1 апреля было прекращено действие сделки между странами ОПЕК и 11 государствами вне картеля, включая Россию. Впервые они договорились о синхронном ограничении добычи нефти в 2016 году. Такое решение было принято для восстановления баланса спроса и предложения, а также удерживания цены на нефть от значительных колебаний. В последний раз сделка была продлена в декабре 2019 года. Стороны договорились снизить нефтедобычу в период с 1 января по 31 марта, 2020 на 1,7 миллиона баррелей в сутки относительно уровня октября 2018. -го. Однако с начала 2020 -го года на нефтяной рынок существенное влияние оказало распространение коронавирусной инфекции COVID-19, которая привело к снижению потребления сырья и его удешевлению. В связи с этим 6 марта в Вене состоялось заседание ОПЕК+, на котором стороны не смогли прийти к соглашению и решили полностью отказаться от всех принятых ранее обязательств. После этого Саудовская Аравия объявила о планах нарастить добычу нефти до 12 миллионов баррелей в сутки, при этом предоставив крупнейшую за 20 лет скидку на свою продукцию. Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Саудовская Аравия достигнут договоренности по ценам на нефть в ближайшие несколько дней. Он также выразил надежду, что Москва и Эр-Рият снизят добычу нефти на 10 миллионов баррелей или больше. Президент России Владимир Путин – считает возможным сокращение добычи нефти в мире на 10 миллионов баррелей в сутки, если это будет происходить в рамках партнерского взаимодействия. Об этом он заявил на совещании, посвященном ситуации на глобальных энергетических рынках. Глава государства напомнил, что снижение цен на нефть было спровоцировано эпидемией коронавируса, которая затронула практически всю мировую экономику, что привело к падению спроса на энергоресурсы, а также выходом Саудовской Аравии сделки ОПЕК+. Путин отметил, что когда спрос начнет расти, отрасль может столкнуться с острым дефицитом нефти со всеми отрицательными последствиями для мировой экономики и в общих интересах избежать такого сценария. Глава государства добавил, что Россия чувствует себя комфортно при цене 42 доллара за баррель нефти. Бюджет страны сверстан с учетом именно этой цифры, поэтому Москва никогда не хотела ни слишком высоких, ни слишком низких цен. Россия считает необходимым объединить усилия. Мы не были инициаторами разрыва сделки ОПЕК+. И мы готовы к договоренностям с партнерами и в рамках этого механизма ОПЕК+, и готовы к взаимодействию с США по этому вопросу. Считаю, что необходимо объединить усилия, чтобы сбалансировать рынок и сократить в результате этих скоординированных усилий, скоординированных действий добычу, заявил Путин. Он добавил, что речь может идти о сокращении от того уровня добычи, который сложился до начала кризиса, то есть речь идет об уровне добычи первого квартала текущего года. Глава энерго Александр Новак в ходе совещания отметил, что для достижения стабильности в нефтяной отрасли необходимо активное участие всех крупных производителей, включая Россию, Саудовскую Аравию, Соединенные Штаты Америки и другие страны, входящие и не входящие в ОПЕК. Министр отметил, что производители нефти должны договориться о сокращении объемов добычи и стабилизировать ситуацию, чтобы не допустить коллапса на рынках. Для существенного сокращения нефти необходим вклад всех крупных производителей, особенно США, отметил в разговоре ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он напомнил, что США было комфортно, когда цены держались на уровне выше 50 долларов за баррель, и они наращивали объем добычи. Речь идет о том, что можно вернуться к соглашению ОПЕК+, но оно должно включать и США тоже. Если мы их учитываем, тогда возможно всем сократиться так, чтобы объем мирового производства упал на 10 миллионов баррелей в сутки. В старом формате вряд ли будет подобное сокращение производства, отметил эксперт. Без США подобное соглашение не будет иметь смысла, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Трамп ответил, что США не обязаны снижать добычу, и что в первую очередь это должны сделать Саудовская Аравия и Россия, потому что их задача – балансировка мира. А США как-нибудь в сторонке постоят.